Я смотрю Спиридонова, я смотрю э, Женю Черняка. Интервьюер очень прикольный. Я очень люблю блог Primitive Technologies вот про камбаджийских чуваков, которые живут в лесу, ставят всякие ловушки на крокодилов и змей, там воруют яйца у орла и потом дерутся с орлом. И говорят, просто вообще космическая, какая-то совершенно другая жизнь. Ты говоришь, что стопроцентно эффективно рекламу блогеров, особенно если одновременно их. Уста микроблогеров, mm -hmm. то есть сразу много охват делать. Вот расскажи, какие были примеры использования, почему ты так вот это позитивно относишься к такому инструменту, как рекламу блогеров. Mm -hmm. как, mm -hmm. да -да. Очень, много, очень много людей очень неправильно закупают рекламу у блогеров. Вот. То есть они не делают предварительный глубокий анализ аудитории, которая этих блогеров тусуется. Вот. То есть, например, я там всегда на всех конфах, когда рассказываю про блогеров, говорю, там типичную историю, какой-нибудь бренд-менеджер бьюти компании вот который рекламирует там какой-нибудь косметику, там не знаю блеск для губ, да, размещается у 21-летней модели, да, у 21-летней модели там, 80% подписчиков это чуваки из зарана, вот как бы так бюджет как бы рекламный уходит на то, чтобы совершенно другие люди, не целевая аудитория смотрела этот контент, поэтому всегда работа с блогерами это такой очень ручной процесс и нужно очень плотно, когда даже вы размещаетесь у микроинфлюенсеров, анализировать, кто комментирует у них, являются ли эти комментаторы целевой аудитории по-настоящему, то есть и по гео, и по самому типу личности, и вообще потому, что они пишут. Это прям большой такой трудоемкий процесс. У микроблогеров, у них, как правило, они не избалованы, во-первых, они чаще соглашаются на бартер. И у них, за счет того, что они все-таки еще не блогеры, у них процент контента, который они видят, больше, чем у больших процент людей, которые видят их контент, он больше, чем у больших блогеров. И плюс у больших блогеров, как правило, очень много ботов. Вот. И у мелких блогеров гораздо легче это вычленить. То ну, количество, которое он накрутил, вот, против количества активной аудитории, как раз вот по соотношению там, количества комментариев к количеству фолловеров. То есть у микроблогеров легче определить накрученные боты. Да. Почему? Да. Ну, потому что у всех больших блогеров плюс-минус одинаковый engagement rate вот то есть у них там не знаю 3 миллиона подписчиков да и там 100 тысяч лайков и там не знаю тысяча комментариев допустим uh -huh. вот и у всех сумма сумма приблизительно одинаковая вот а у мелких сразу видно где накрученные комментарии где накрученные лайки и так далее у мелких аудитория не пропенетрирована рекламными месседжами, вот то есть они доверяют им больше как совет от друга нежели как совет от целеба да который постоянно уже всех задолбал там своими а, интеграциями если мы говорим про небольших блогеров от 10 тысяч человек да то они у них в stories можно размещать ссылку и промечать трафик. Вот, соответственно, то есть можно с ними мутить механики, когда ты, например, сначала делаешь несколько флайтов по фиксу, а потом потихоньку переходишь на CPA. Сейчас поподробнее. То есть блогер с ним договариваешь, что размечаешь на YouTube, представим. А, я сейчас про Инстаграм, кстати, говорю. Про Инстаграм. Да, про Инстаграм. Значит, блогер в Инстаграме публикует какое-то сообщение или там ролик uh -huh. от нашего бренда, скажем, от компании. При этом мы размещаем там ссылку, где в Инстаграме. В сторис, он может зашить stories, ссылку зашить в сторис, да, промеченную. И, И мы наблюдаем, сколько было переходов по этой ссылке для продаж. того, чтобы отследить. Ага. Угу. Ага. Дальше мы по цепочке смотрим в аналитике, то есть вот пришло с Инстаграма, в течение пяти дней, когда мы разместили рекламу столько-то, столько-то, вначале договариваемся с блогером там, на какую то определенный фикс, угу. а, если... а потом уже понимаем, что он дает по кликам и продажам уже давай если у нас будет держаться как бы, в той же клее или ты лучше э, интеграцию будем получать больше да чтобы, самое есть, главное ты... прозрачно какой-нибудь дашборд сделать где он где бы он на 100 процентов был уверен что вот такой-то пост принес ему столько-то денег вот, а после этого, когда у него есть такой инструмент, он понимает, что он может свой социальный капитал трансформировать в собственно деньги, вот, и видит, как это происходит. Вот тогда он на это соглашается. Uh -huh. Ну вот часто такой вопрос возникает подбор блогеров. Uh -huh. что делать как потому что можно вот ты говоришь вручную uh -huh. мы тоже кстати выступаем за этот метод лучше набрать нам вот эту базу которую uh -huh. мы будем потом долгое время использовать но, с другой стороны говорят но ну, есть же вот сервис можно самостоятельно там все посмотреть все заказать почему почему вручную вручную значит это просто ты, допустим используешь один сервис для того какую-нибудь платформу или доску блогеров для того чтобы отобрать себе нужных блогеров там например label up вот и там дальше уже сам идет по хэштегам, по тем, на кого эти блогеры подписаны, добираешь как бы себе в список. Вот. А просто, блин, если честно, блогерские платформы очень мало дают вэлью. Вот. То есть они, по сути, как бы являются какой-то лишней прослойкой зачастую. Вот. Они хорошо работают как тогда, когда тебе нужно распространить что-то быстро. Вот, например, там какой-нибудь товар по бартеру, вот. Но как бы такого, такого, такого прям супер вэлию я не видел, чтобы они пока давали. Я знаю, что пилятся крутые достаточно продукты, вот. Я знаю, что есть AdHive, вот. Они очень сейчас плотно заморачиваются AdHive над продуктами, сервисами. Это это как раз таки ребята, которые пилят продукты для блогеров на AI, вот. И там они в том числе будут удалять все перекрестные аудитории, они будут еще много всего делать прикольного. Я пока не, не, не могу говорить о том, что они будут делать. И есть прикольные ребята, если говорить о том, кто прям выделяется на рынке. Это Insense Pro. Вот. Это ребята, которые объединяют блогеров и таргетированную рекламу. Вот они очень круто. Они очень крутые, потому что они прям помогают условно разместиться у блогера и сразу же начать рекламироваться с его креативом через интерфейс Facebook-Target. Ну, Инстаграм, соответственно. Мы размещаем пост у блогера и сразу же этот пост рекламируем в Таргетинг. Да да, да, да, да. Пошагово. Угу. Значит, где искать вообще можно блогеров все-таки? Я обычно, я обычно ищу через Label Lab. Вот отсортировываю, далее смотрю на кого подписаны блогеры, которые являются моей целевой аудиторией, смотрю, у которых точнее есть моя целевая аудитория, смотрю опинион лидеров, плюс добавляю поиск по хэштегам, ну и через LiveJournal. Ну, я бы рекомендовал, во-первых, начинать минимум от 10 тысяч человек и раз начинать размещение исключительно в Instagram Stories, чтобы ты мог точно абсолютно определить выхлоп от блогера. Идеально, если... Там твоя целевая аудитория это мамочки, потому что там в Инстаграме безумное количество мамочек. Вот, и причем все достаточно неплохо отрабатывают там, с точки зрения стоимости привлечения. Что значит надо сделать? Взял сервис, там, типа, там, лейбл или лайфдюн отсортировал, там, там по типу контента, по геолокации блогеров, которые потенциально тебе интересно далее посмотрел в вот, там последние 6-10 постов и проваливаешься в комментарии, смотришь, чтобы там не было трэша, типа там взаимные подписки, там меня уволили с бургерки там всякая такая хрень и проваливаешься в каждого комментирующего смотришь является ли он твоей целевой аудиторией. вот соответственно если да то есть таких больше чем там 60-70% то можно размещаться. Очень важно информировать службу поддержки всегда о том, что вы размещаетесь у блогера и повторный ремайдер делать в день размещения, потому что там, пост, где работает служба поддержки, то есть допродает в комментариях, работает лучше, чем пост, где службы поддержки нет в 10 раз. Вот мы прям замеряли специально. Вот, поэтому обязательно нужно, нужен человек из службы поддержки или там Sales Unit, который будет в комментариях допродавать ваш продукт, собирать фидбэк клиентский, вот, и так далее. То есть, вот, если мы разместили у блогера рекламу, угу. самая большая ошибка, что мы можем забыть да. с ней работать дальше? Так все, так, все, это так вот... все делают. На самом деле это ужасно, вот, потому что это реально прям ну... Прямое в выкидывание бюджета. Ага. Плюс еще обязательно с блогером, если вы договариваетесь с ним на какую-то интеграцию, обязательно снимите еще с ним с ним видосик для того, чтобы в таргетированной рекламе использовать. Например, если к тому же этот блогер все-таки ну, имеет какую-то известность. Вот, но лишнему креатив вам точно не будет. Вот, а для кого-то конверсия, конверсия этого креатива вырастет потому что он знает этого человека. Ага. То есть мы делаем у него рекламный пост, то есть он что-то рассказывает, угу. и дополнительно мы просим, а можешь записать коротко, там то-то, то-то, то чтобы да. использовать таргетирование. Для короткого да, версии. Да, да. да, для тизера, типа. И можно еще дополнительно, на самом деле, если там аудитория Москва-Питер, платежеспособная, дополнительно посеять пост в телеграм-каналах. Вот достаточно дешево сейчас, и там достаточно хорошие конверсии. Интересная тема, да, насчет силы Бартера. Угу. А, то есть. Какие-то были интересные случаи, когда э, мы, э, если создали стартап э, и проект, мы можем отдать э, каким-нибудь блогерам там, на 2-3 тысячи человек свой продукт, угу. чтобы они его протестили и дали обратную связь. Причем, я вот интересно, эта обратная связь может быть в виде видеоролика, который они размещают у себя, или как? Вот, вот что-то такое были, какие-то кейсы интересные. Для того, чтобы вывести продукт на рынок, например, да, если мы говорим про стартапы, есть очень хороший способ это использовать микроинфлюенсеров в Фейсбуке. Отсортировывайте людей, у которых там больше 2-3 тысяч подписчиков, для этого нужно взять одного кого нибудь блогера, там крупного, мелкого крупно точнее вот да, посмотреть кто у него в друзьях отсортировать тех у кого больше 2000 подписчиков и собственно выйти к ним с предложением бартера в обмен на честный фидбэк. вот и дальше собственно отписывайте им сообщение всем вот с ними о бартере проверяйте их посты вот и во первых сразу же внутри там в того же самого создаете орел того что Продукт супер популярный, потому что когда ты видишь там пост от троих людей в Фейсбуке обычно, ты как бы думаешь, что продукт супер модный. Вот там же журналисты начинают подключаться, статьи про тебя, пишут и так далее. Вот плюс. Эм это удешевляет стоимость рекламы в Фейсбуке, которую ты запускаешь потом. Вот, то есть ты прогреваешь тем самым аудиторию, как бы первый барьер, у нее убираешь и запустив дальше рекламную кампанию в Фейсбук, у нее будут, скорее всего, очень хорошие результаты. Вот мы прям замеряли. Если ты просто начинаешь рекламировать свой новый какой-то продукт, да, то у тебя там результат может быть в 10 раз хуже, чем если бы ты его рекламировал после того, как сделал такой вброс большой через микролидеров мнений. Что мы предлагаем по бартеру, какие продукты? Какие примеры были? Да, бесплатная замена резины, отбеливание зубов, уборки, маникюр, баллы каршерингов. Ящик винат было, когда рекламировали один из банков. Вот это да. да. Вот. Есть у тебя сложный продукт, который ты не можешь дать бартером, Да, мало ли ты рекламируешь какой-нибудь, да. не знаю. Супер дорогие дроны. Да, там за 20 тысяч, что? ящик винат было отлично работает когда реклама у блогеров очень часто немножко плавает в голове, а что значит реклама? То ли это блогер просто где-то упомянет как-то о компании или услуге или продукции. может быть, органически, может неорганически mm -hmm. органически проконтролировать, может быть, мы просто ему скажем, что он будет говорить, а может mm -hmm. быть, мы там скинем ему ролик, который он разместит. Вот какие форматы есть встраивания, в том числе и с использованием видео? И какие mm -hmm. чаще используются? Лучше всего работает, конечно, когда у тебя полноценная интеграция внутрь ролика, и когда блогер прям четко говорит про УТП твоего продукта. То есть, реально, не когда там он просто рассказывает, а у него там стоит что-то на столе, да, и у тебя там ссылка в описании, а прям когда он ну, реально он говорит прям очень четко про УТП твоего продукта, про то, какую проблему решает и так далее. Не твоими словами, а своими, потому что он лучше понимает, как общаться с его аудиторией. Вот. Но они, как правило, сами креативит, вот на эту тему, и потом дальше ссылка в описании и желательно еще интерактив в комментах, то есть какой-нибудь приз за участие в комментариях и в комментарии нужно поднакупить фейковых еще комментов вот для того, чтобы разбавить все то есть поднагнать своих знакомых десяток-двадцатку, чтобы у нас Да, вот биржа есть для этого ну, специально. Да. Да. Где это лучше делать? В начале видео, в конце, в середине, или это зависит от органики. Как, ну, то есть, как это вообще у блогера? Смотри, какой блогер, так сказать. Uh -huh. а вот, ну, если честно, прям вот замеров не делали. лучше, наверное, в середине все-таки. Вот в конце потому, что проще промотать, вот, вначале ты думаешь такого Господи, what the fuck. Типа и, про, и проматываешь, да, например, но ну, я уверен, что там, не знаю, каком-нибудь версии, там, Но ну, реклама в там она совершенно неэффективная. Вот, поэтому лучше в середине. Как mm. там Big Russian Boss делает. Mm -hmm. Смотрите, типа, у вас есть специально для всех подписчиков канала предложение. По скидке можете пройти по промеченной ссылке. А для тех, кто наиболее смешно обыграет название, вот для тех мы еще разыграем приз в комментариях. Вот для того, чтобы у тебя люди в комментариях, как бы они, поддерживали информацию о продукте и оттуда же обселились в ссылку с промеченным описанием. Прямое действие. Если вы хотите приобрести, вам уже ага. это понравилось, идите, смотрите. Да. Или есть такой вариант, вот у нас такой да. конкурс, бла-бла-бла. Да. Креатив. Ага. Блогеры сами креативят. А mm -hmm. как проконтролировать и как им довериться в этом креативе, потому что они могут так накреативить, что ну вообще выходит. Обязательно построить процесс согласования. Ну то есть ты блогер как, что нужно, блогер да? снял, снял что-то. Ты транслируешь ему полностью утп т.п и что бы ты хотел от него. Не вдаваясь в детали того, как там он это должен сделать. Он тебе присылает, то как он снял. Ты можешь сказать да, либо сказать. Нет, я аргументированно объяснить, почему нет. А вот, после этого он переделывает до того, до того момента, пока у тебя, собственно, ты недоволен. Uh -huh. Ну, просто эти переделки, доделки могут быть вечными. Он может, прям, сказать, ребят, все, я вам предложил уже, как бы все, давайте так ну, делать. Ну, или как... просто ему это невыгодно, или просто вы так не сталкиваться. Ну, с этим есть, глав, Самое главное, не переводить ему деньги до того, пока он не сделает то, что тебе нужно. Это через сервисы или вручную? Нет, вручную. Это если вручную? Да. Uh -huh. А блогер требует вообще предоплату? No, ну некоторые, некоторые требуют, вот, но мы, как правило, никогда на это не идем. Uh -huh. То есть ограничиться тем, что вот УТП такой продукт, uh -huh. предложи акция можно сделать. Да. Uh -huh. То есть он даже может быть видео не снимет, он просто расскажет идею. Да. Uh -huh. Да. Uh -huh. Но и, как бы бывает, что он снимет, а потом вы корректируете там. Uh -huh. Да, да, ничего там страшного нет. Вот, главное не бояться от, как бы, говорить, что тебе не нравится. А, а часто бывает, что вот он не попадает в то, что нужно. Да, это... бывает тогда, собственно... Мы... Предлагаете вы или как вот? Нет, мы расходимся просто обычно. Угу. То есть, скажем, там, 20 вариантов из них. Значит, десятка вариантов. Я, десятка... я, я не думаю, что я лучше, чем блогер, смогу поговорить с его аудиторией. Вот. Соответственно, если он там не хочет постараться их сделать, что-то нормальное. Вот. Значит, видимо, не судьба.